Поэтому для оценки обоснованности позиции стороны обвинения относительно доказанности наличия у Ружова прямого умысла на совершение данного преступления, на мой взгляд, следует прежде всего обратить в плен, к решению суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года номер 1 о а некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам террористической направленности. В пункте первом данного постановления указано. Цели дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений являются обязательным признаком террористического акта. Состав вменяемого, как я уже сказала, рыжового преступления характеризуется субъективным стороной наличием прямого области, умысла. Хочу обратить внимание суда, что в названном постановлении плена Мурховного суда указано. Что при решении вопроса о направленности умысла необходимо виновного лица на дестабилизацию деятельности органов власти или международных организаций следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать в частности время, место, способ, обстановку, орудие и средства совершения, характер и размер наступивших или предполагаемых последствий а также предшествующих преступлению и последующих поведение э, виновного. Я неоднократно перечитывала обвинительное заключение в отношении Рыжова, внимательно слушала выступление государственного обвинителя, но так и не нашла наличия в действиях Рыжова, конкретно именно в действиях Рыжова, наличие субъективной стороны состава преступления в виде прямого умысла в трактовке законодателя. Если обратиться к тому же обвинительного заключения, которое было процитировано уважаемым государственным обвинителем, а иного толкования в данном случае не прозвучало относительно наличия в действиях то в формулировки обвинительного заключения служит следующим образом. Звучит, вернее, следующим образом. Рыжов в период с мая по 1 ноября, находясь в городе Саратове, являясь руководителем незарегистрированного общественного движения партии свободных людей», а также сторонником возглавляемого мальцем средиземного и регионального общественного движения подготовка, преследующих целях конституционного способа смены государственной власти в Российской Федерации, осознавая присутственный характер и общественную опасность своих действий осуществил приготовление к совершению террористического в Саратове. В последующем в изложении, которое уже было озвучено государственным обвинителем, так и не прозвучало наличие тех необходимых квалифицирующих признаков, о которых изложено в постановлении Белого Верховного Суда. В изложении, которое изложено в обвинительном заключении, нет информации о предшествии к преступлению и последующем поведении Рыжова, которое бы свидетельствовало о том, что им совершались конкретные действия на приготовление к совершению террористического акта нет сведений о месте, где конкретно именно «Ржов» собирался совершить «террористический акт». Время, В какое именно конкретно время данный акт должен быть террористически совершен – способ совершения террористического акта – также не отражен, обстановка, в каких условиях должен был быть совершен террористический акт, орудие и средства совершения преступления – Характер и размер предполагаемых последствий, исходя из размера тротиловой шашки, подчеркиваю, 192 грамма, 6 грамм, выступавший в судебном заседании эксперт Кринячков пояснил, что данного объема тротиловой шашки, которая была обнаружена на квартире у Ружова, достаточно для того, чтобы только совершить хлопок. Можно ли говорить о реальной возможности совершения акта при наличии такого, такой тротиловой шашки. И что касается непосредственно наличия бутылок с зажигательной смесью э, по содержанию э, инициируемой как э, коктейль, э, коктейль молота, то в данном случае также э, нет конкретных данных о том, каким образом и где конкретно Рыжов собирался это из трактовки, изложенной законодателем, это использовать. При этом 80% доказательств, собранных в рамках данного уголовного дела, составляют материалы ОРМ в виде прослушек телефонных разговоров, в виде видеозаписей, выполненных в рамках мероприятия ОРМ в штабе, где собирались сторонники движения «Прогулки свободных людей», где обсуждались ну, просто текущие вопросы жизни государства, те законодательные акты, которые принимаются на уровне органов местного самоуправления и на федеральном уровне. Из данного объема доказательств, которые складываются стороной обвинения, можно сделать однозначный выход, что Рыжов был недоволен действующей властью в целом и конкретными лицами во власти. Вся его деятельность заключалась в том, что он был ответственным лицом движения, или, как он сам говорил, объединения партии свободных людей. Проводил собрания, где обсуждались вопросы о проведении одиночных пикетов, прогулок свободных людей. Обсуждались вопросы о деятельности как органов местного самоуправления, как я уже сказала, города Саратова, так и законодательные акты, принимаемые на федеральном уровне. Но это вот эти обсуждения, они не образуют состав вменяемого преступления. Они могут свидетельствовать о том, что э, граждане, которые собирались жить в штабе, которые выходили на прогулку, они реализовывали свое право как граждане Российской Федерации на свободу выражение своего мнения в порядке статьи 31 Конституции Российской Федерации равно не может расцениваться знакомство Рыжого с Мальцевым как доказательство того, что это может свидетельствовать о каких-либо предпочтениях для и доводов о том, что он совершал действия, связанные с приготовлением террористических актов. Перечень доказательств стороны обвинения. Если их анализировать, в совокупности можно разделить на несколько частей. Мы с моим коллегой разделились, я поэтому коснусь только части этих доказательств, остальную часть озвучит мой коллега. Так, если разделить их на части, то фактически, что предметно касается непосредственного приготовления к совершению террористического акта, то это может быть соописана фоноскопическая экспертиза и судебно-лингвистическая экспертиза, которые проводились в рамках данного уголовного дела, а также экспертизы, которые проводились относительно изъятого в отношении по месту проживания Рыжова Значит, в отношении тротиловой шашки на предмет того, является ли она действительно тем, чем является, и Экспертиза в отношении изъятого оружия, патроны э, и бутылок с зажигательной смесью. Затем следующий объем доказательств – это показания свидетелей обвинения. Э, третий блок доказательств – это материалы ОРМ. Четвертый блок доказательств – это вещественные доказательства. Непосредственно по квалификации – это тротиловая шашка, получается бутылки с зажигательной смесью. Э, и те подручные средства, которые ассоциируют с предметами которые могли послужить основанием для приготовления бутылок с зажигательной смеси. это веш вето 6 литра которые были обнаружены при проведении обыска вернее обследования квартиры по месту проживания жилого жилья и собственно говоря из совокупности четырех вот, вот этих блоков доказательств строится позиция обвинения. Обращусь к началу, к экспертизам. Я не соглашусь с позицией стороны обвинения о том, что с выводы вывода данной администической экспертизы следует, что в представленных материалах языковыми средствами выражено намерение по совершению взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели человека причинения значительного имущественного ущерба. Поскольку я считаю, что данный вывод, сделанный экспертами в судебно-юристической экспертизе, он является противоречивым в двух аспектах. Во-первых, выводы сделаны экспертом, что якобы в действиях Рыжова содержится состав состав меняемый в виде приготовления к совершению теоретического акта, который отражен языковыми средствами. Эксперты, с одной стороны, указывают, что Рыжов не имеет четкого плана, указанный в действии, непоследовательных деталях, часто предлагает действовать по обстоятельствам. То есть такая формулировка, изложенная в выводах экспертов, она позволяет говорить о том, что фактически никакого плана на приготовление и совершения террористического акта у Ружова не было. Что все, что он говорил в судебном заседании относительно тех выводов, которые изложены в обвинительном заключении, сводится к тому, что все обсуждения были абстрактными, исходя из аналогии исторических событий, проведения в революции как в нашей стране, так и за рубежом, включая события в Украине, включая 1917 год, когда произошла Октябрьская революция. То есть вырванные из контекста фразы без изучения всего контекста обсуждения не могут, не могут свидетельствовать о том, что конкретно в действиях Рыжова, в его словах, в его интерпретации были использованы языковые средства, которые бы подтверждали наличие в его действиях состава преступления в виде приготовления к совершению террористического акта. Это первый момент, на который я хотел обратить внимание. Второй момент. При внимательном изучении исследовательской части данной экспертизы судебно-лингвистической, я хочу обратить внимание суда на то обстоятельство, что в исследовательской части вообще нет э, ни одного подтверждения, где бы Рыжов говорил о том конкретно о том, что он намерен совершить э, какой-то взрыв, как это указано в выводах экспертов, либо совершить поджог. То есть исследовательская часть данного экспертного заключения не соответствует выводам, которые были сделаны экспертами и в том числе содержит толкование, которое поставит под сомнение обоснованность ссылки и обвинения на данные экспертное заключение. Если данный вывод экспертов перефразировать, то все высказывания Рыжова можно назвать ничем иным, как абстрактными рассуждениями, ничего не имеющими под собой реальной основой. При этом, как я уже сказала, обратиться к исследовательской части, то она содержит явные противоречия. Защита занимала и занимает позицию, что данное экспертное заключение Центра специалистов техники ФСБ России не соответствует методике подготовки экспертных заключений. Я уже об этом говорила, но не устану об этом говорить, поскольку это действительно так и есть. Во-первых, в экспертном исследовании не отражен весь ход проведения исследований, всего представленного на исследовании материала. Так, в исследовательской части данной экспертизы отражено исследование только текстового содержания стенограмм, составленных в рамках заключения фоноскопической экспертизы номер 17 и 19 от 31 января 19 года, несмотря на весь объем представленного на исследование материала, включая аудио-видеофайлы. и видеофайлы. Экспертам исследований не определено, почему эксперты отказались от исследования всех представленных аудио- и видеозаписей. Всего следствием представлено на оптических дисках 10 видеозаписей и 4 аудиозаписи. А экспертами в исследовательской части экспертизы отражено исследование лишь сценограммы видеозаписей СФР, 10, 11, 15, 16, 18, 20 и 3, 3 аудиозаписи СВ8, 12, 13, 17 <coughs> В исследовательской части отражен лишь анализ фрагментов текста с кратким пересказом исследованной в речи, которая изложена в обвинительном заключении, то есть замена ее на собственную речь и трактовка экспертов, что является недопустимым. При этом, несмотря на перечень методов перечисленных в экспертном исследовании, при производстве судебной экспертизы в оспариваемой экспертизе не отражено, какой конкретный из методов был использован экспертами. При проведении анализа фрагментов текста стенограммы и почему вообще в заключении экспертов отсутствует сведения о применимости каждого метода к конкретному речевому материалу, критерии выбора использованного ими метода при проведении экспертного исследования. Это является вообще обязательным требованием, что эксперты должны указывать, почему они предпочли тот или иной метод, исходя из того перечня, который у них есть. Данное экспертное совмещение содержит лишь пересказ того текста, который они трактуют, причем давая правовую оценку. В-третьих, эксперты-лингвисты при проведении исследования, как я уже сказала, выходят за пределы своей компетенции, в сферу права, воссоздавая картину преступления по уминаемым э, в речи фактам и собственным предположениям. Согласно пункту 15 постановления постановлению Пленного Верховного Суда от 21 декабря 2010 года, номер 28 о судебной экспертизе по уголовным делам, указано, что согласно части 2 статьи 207 при возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта по тем же вопросам, может быть назначена повторная экспертиза, производство которой получается другому эксперту. Экспертное заключение, требующее специальных познаний в области инвестиций исследований, по данному уголовному делу имеет существенное значение. Именно поэтому защита заявлялась заявлялось ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы, но суд отклонил заявленное ходатайство. Защита считает, что разрученные перечисленные недостатки свидетельствуют о нарушении экспертами установленного порядка проведения экспертизы порядке статьи 75 уголовно-операционного кодекса прошу исключить из числа доказательств экспертного исключения номер 3, дробь 144, 28 февраля 2019 года, лингвистической судебной экспертизы, том 7 или сделать 7,50. Следующий блок доказательств это касается вещественных доказательств. Я почему перескакиваю на эту часть, поскольку считаю, что обнаруженные в квартире по месту проживания Рыжова тротиловая шашка, а также бутылки с зажигательной смесью, подчеркивают фактически прежде всего всю абсурдность предъявления рыжого обвинения, поскольку если бы не было этой тротиловой шашки и коктейль, бутылок с коктейлями голову то не было бы и данного уголовного дела. И, соответственно, не было и обвинения Рыжова преступления преступлении, готовлении к совершению террористического акта. Защита считала и считает, что обнаружены в квартире по месту проживания Рыжова тротиловая шашка и бутылки с зажигательной смесью были подброшены сотрудниками спецподзателения ФСБ при проведении штурма квартиры. Иначе как штурмом это не назовешь. Какая насущная необходимость была в выламывании оконной решетки в квартире, выбивание выбивании двери, когда проживающие люди, и Рыжова, спали сладким сном? Ржов с первой минуты заявлял о том, что обнаруженная э, тротиловая шашка не принадлежит ему Икулеву, о чем он дал последовательное пояснение в качестве подозреваемого при его допросе сразу после проведения ОРМ, как это было озвучено, в форме обследования жилого помещения. Э, данный факт о том, что действительно были подброшены тротиловая шашка, а также бутылки с смеси. смесью, подтверждаются представленной защитой записью, видеозаписью, которая содержится в открытом доступе на интернет-ресурсе YouTube, где четко видно, что действия, которые проводят спецподразделения ФСБ, они действительно, во-первых, являются штурмом, в чем я считаю, что не было никакой необходимости, поскольку можно было более корректными методами осуществить данные процессуальные действия. Но это было сделано именно для того, чтобы подбросить предметы, которые составили основную ключевую роль для того, чтобы вменить крыжовую квалификацию в совершении приготовления к туристическому акту. Еще раз подчеркиваю, если бы не было этих вещественных доказательств, то не было бы и обвинения по совершению преступления в приготовлении к совершению террористического акта. Да, сам объем, который был обозначен, как я уже сказала, он не позволяет говорить о том, что действительно данный объем обнаруженных вещественных доказательств, можно было использовать для приготовления совершения террористического акта. Кроме этого, сторона обвинения ссылалась в свое выступление на то обстоятельство, что в ходе обнаружения данных предметов, вещественных доказательств, содержалась пистолет, хотя сам пистолет в метеом заключении не указан как предмет, который предъявляется в качестве обвинения Сергея Ружова именно по квалификации данного преступления, но сторона обвинения ссылалась на выводы заключения экспертизы, что на данном пистолете был обнаружен биологический материал, который принадлежит Сергею Рыжову. Но дело в том, что если в убедительном заключении, во-первых, нет предъявления оружия как предмета который вменяется в квалификации данного состава преступления, я считаю, что ссылка на заключение эксперта о наличии биологического материала с одной стороны является некорректной, а с другой стороны, если оценивать действительно на объективности, то условия, при которых, собственно говоря, осуществлялся подрос третиловой шашки и бутылок зажигательной смесью и того же самого травматического пистолета с патронами, то возможность появления биологического материала при условии, что на предмет, когда было обнаружено наличие данных вещественных доказательств, собственно говоря, видеть, как они появились достоверно, с учетом того, что на голову непосредственно Рыжова и Кулева были наложены посторонние предметы, из-за которых они не могли предметно это видеть, а увидели наличие этих сумок э, с данными подброшенными, естественными доказательствами только после того, как они смогли встать и, собственно говоря, увидеть происходящее, то это говорит о том, что все сделано намеренно и биологические материалы могли получить любым другим способом, и, собственно говоря, каким-то образом его использовать на этот пистолет. То есть, вариантов учитывая то, что были подпрошены вещественные доказательства, которые проходят по данному обвинительному заключению, что и не исключает каким-то образом и появление биологического материала на драматическом пистолете. Что касается данных доказательств, то есть э, э, позиция защиты основной еще раз подчеркиваю на показаниях прежде всего, самого Рыжова, который дал эти показания последовательно, с момента с первых минут, как он, собственно говоря, был задержан, был вопросом в качестве подозреваемого. Это подтверждается материалами дела. Исходя из позиции Рыжова подбросила подбросив во время штурма ему в квартиру тротиловой шашки бутылки с сжигательной смесью, необходимо заявить об исключении числа доказательств порядка статьи 75 следующих доказательств заключение эксперта номер 4507 4508, 4509 от 8 декабря 2017 года, там 6 ли сделал 23-24 исключить из числа вещественных доказательств пистолет травматический, 7 патронов калибра 9 мм 5 бутылок катикетный катек нарзан 1 бутылок катикетный катек причал а, буд, а, также Бутылки с этикеткой ацетон, 12 кусков ветоши, картонной коробки с двумя пакетами селитры, подрывной тротиловой шашки, а также протокол осмотра предметов, обнаруженных при осмотре жилого помещения, это том 3, листы 144-162 и том 3, листы дела 211-215. А также... Я считаю, что следует обратить внимание сюда на то обстоятельство, что в ходе судебного средства предметы исследования а, фактически были всего а, в общей сложности на, на, по материалам дела содержится 16 дисков, которые были предметами исследования а, в рамках Полученных материалов по ОРМ э, в ходе проведения, проведения расследования по данному уголовному делу в виде аудиозаписи и видеозаписи э, сделаны, как я уже говорила, в рамках телефонных переговоров э, получим в рамках телефонных переговоров видеозаписи в штабе, где собирались сторонники э, э, прогулки свободных людей, объединения прогулки свободных людей. В частности, предметами исследования были диски 5 дробь триста восемнадцать, пять, дробь триста двадцать два, пять, дробь триста шестнадцать, дробь триста девятнадцать, дробь триста и пять дробь триста Все остальные диски не были осмотрены в судебном заседании. И трактовка, которую в отношении остальных дисков, а это диски 5 пять тире дробь триста девять. 5-310, 5-311, 5-312, 5-313, 5-314, 5-315, 5-321, 5-317, 5-320 и магнитный диск номера 12051 семье 2R342ELPLO и РСО. Они не были изучены специалистами, которые обладают специальными познаниями, и вся трактовка изложений, которое было озвучена по обвинительному заключению государственного обвинителя, настроится на субъективном изложении следователя, который делает выводы без контекста изучения всего текстового материала и используя языковые средства трактовки изложенных доводов. При этом все данные записи, они должны были быть предметом специального исследования экспертов-специалистов, которые обладают специальным познанием. В данном случае этого сделано не было, поэтому я считаю, что все они должны быть исключены из числа доказательств. Это тон 4 лист 70, тон 3 дело 142. Том четвертый листы дело 48, том четвертый лист дело 86, том четвертый листы дело 92, том четвертый листы дело 98, том четвертый лист дело 106, том четвертый лист дела 130, том четвертый сделал 151, том четвертый лист сделал 177. Том четвертый сделал 242. Том пятый лист сделал 45. Также оптический диск, том 5, без дела 162, том 5, без дела 170. Без лингвистического исследования данных текстов выводы следователя, изложенные, повторенные государственным обвинителем, не могут рассматриваться как подтверждение доводов, которые изложены следствием по данному уголовному делу и озвучены стороной обвинения в настоящем судебном заседании. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что сам по себе факт того, что Рыжов являлся ответственным лицом объединения партии свободных людей, организовывал прогулки, обсуждал в штабе порядок проведения данных прогулок, обсуждал текущие события страны и критиковал действующую власть на местном уровне и на федеральном уровне, не образует в состав преступления, который ему меняется. И доводы государственного обвинения о том, что таким образом проводя данное мероприятие, Рыжов приискивал средства и приискивал людей, которых могли, можно было бы использовать в последующем при проведении террористического акта, они являются. Домыслом, поскольку, еще раз подчеркиваю, исходя из квалификации, которая меняется непосредственно Рижовым, должны быть представлены доказательства, подтверждающие конкретно совершение действий именно Рыжовым, а не в той трактовке, которая излагается государственным обвинителем. Если послушать позицию государственного обвинителя, то складывается мнение, что в городе Саратове было террористическое сообщество целое, организатором которого является Рыжов Сергей Евгеньевич, который совершал массу действий, которые можно оценивать как совершение, подготовку к совершению террористического акта для устрашения населения города Саратова. Однако в данном случае на скамье подсудимых находится Рыжов Сергей Евгеньевич в единственном числе. Более никого из тех, кто мог бы быть, по мнению следствия, причастен неподсудимых нет. То есть я считаю, что э, обвинение э, представление доказательств вышло за пределы квалификации той статьи, которую вменяется Ружову Сергею Поэтому считаю, что обвинение является необоснованным, незаконным, а относительно доказательств э, остальных, высказанных, мой коллега, э, я же лишь хотела бы обратить внимания суда и участников процесса на моего подзащитного. Человек, который намерен совершить террористический акт, он должен по каким-либо признакам характеризоваться и, и должно быть представлены быть доказательством того, что он является лицом, который действительно во имя своих каких-то целей для того, чтобы влиять на решение органов государственной власти, согласен на применение насилия, совершение каких-то действий, которые бы свидетельствовали о том, что именно его действия расцениваются как приготовление и, как в данном случае, совершение террористического акта. Однако из характеризующего материала, который представлен в отношении Рыжова, нет ни одного доказательства, подтверждающего того, что Рыжов Сергей Евгеньевич является лицом, которое склонно к совершению таких действий. По материалам дела, все действия, которые он совершал, они связаны его с активной гражданской позицией. Я поддерживаю позицию Сергея Рыжова о том, что он преследуется именно за активную гражданскую позицию. Именно поэтому на скамье подсудим только один. Он один находится, потому что он... Действительно считается уважаемым среди активистов города Саратова человеком, и для правоохранительных органов он является неугодным лицом, неудобным. Собственно, по этой причине хотят от него избавиться, и таким образом родилось и появилось данное уголовное дело под соусом революции, которую проводил Мальцев. Хотя фактически действия, которые вменяются Сергею Рыжову, они не соответствуют как я уже сказала составу вменяемого преступления поскольку не доказан прямой умысел о наличии состав действия Рыжова состава преступления как приготовления к совершению террористического акта считаю, что является необоснованным предъявленным обвинением тут еще надо обратить внимание сюда на то обстоятельство, что сопрошенный срок, который запросил государственный обвинитель он не соотносится со всем тем периодом и со всеми теми обстоятельствами, которые связаны э, с, с нахождением Сергея под стражей и в период следствия. За все время нахождения под стражей, судебного следствия, он не только, так скажем, лишен одной из важных составляющих, которые составляют жизнь каждого человека, а именно свободы, а в течение всего этого времени. Кроме этого, он еще и потерял за это время свою мать, которая не пережила всего произошедшего. Кроме этого, он потерял свое здоровье и в результате того, что получил травму и достаточно длительное время приходилось добиваться того, чтобы была проведена операция, затем после операции пельцов, репетиционный период. Все это повлияло на его состояние здоровья и, безусловно, он не тот здоровый человек, который был до избрания меры пресечения введения заключения под стражей сейчас. Сейчас все-таки это серьезная травма, и он вынужден дальше жить с последствиями той, той травмы, которую он получил в местах лишения свободы. Поэтому я считаю, что запрошенный срок государственным обвинителем не соответствует тяжести вменяемого селью преступления, и он несоразмерен. Фактически, если отбросить подброшенную тротиловую шашку и бутылки зажигательной смесью, он сидит на скамье подсудимых только за свою активную гражданскую позицию. Я думаю, что это все понимают. Но поскольку дело политическое, под политическим соусом, то и запрашиваемый срок соответствует тому сроку, который государственный обвинитель запросил. И хочу сказать, что... Я с 2002 года работаю адвокатом, и за этот период ко всем лицам, которые являются гражданскими активистами, тренды применения и привлечения к уголовной ответственности менялись из года в год. Сначала их привлекали по статье 213 «Кулиганство», потом привлекали по экстремистским статьям 282 но санкции по этим статьям гораздо меньше, нежели санкции, которые по статьям террористической направленности. Тренд последнего времени, что всех тех, кто взгляды и убеждения не соответствуют э, позиции и взглядам официальной власти, они уже по самому уровню факту являются опасными по мнению силовых структур э, для государства. И их привлекают только за это. Я считаю, что в данном случае суд, прежде всего, должен исходить из наличия или отсутствия состава вменяемого преступления, исходя из тех доказательств, которые имеются в материалах дела, и не идти в угоду политической конъюнктуре. Суд должен быть объективным, и я призываю суд именно к этому, для того, чтобы при принятии решения в отношении Рыжова Сергея Евгеньевича учитывались все фактические обстоятельства по делу, оценивалась правильность квалификации данных, соотносимость собранных доказательств стороной обвинения, предъявленному обвинению, и, безусловно, сведения о личности Рыжова, поскольку, несмотря на весь большой объем предъявленных доказательств, исходя из личности Рыжова, можно сказать, что он гораздо больше пользы мог бы привести Родине на свободе, нежели в местах лишения свободы. То образование, которое имеется, оно, по сути дела, не, было предостав... не дало ему возможность родины его реализовывать, поскольку красный диплом после окончания высшего учебного заведения, окончание с отличием средней школы, свидетельство о том, что у него достаточный потенциал для того, чтобы он мог принести пользу Родине. Я считаю, что таких людей надо не на скамью подсудимых сажать и их судить, а предоставлять им возможность для реализации и принесения пользы обществу. Прошу суд быть объективным при принятии решения в отношении Рыжова Сергея Евгеньевича и оправдать по тем квалификациям, которые ему обвинены, исходя из тех долгов, которые я сказала, по части первой статьи 30 и по части первой статьи пятой, как приготовление к совершению туристического акта. Ну и, соответственно, поскольку он считает, что те предметы, которые были обнаружены при обследовании, являются подброшенными, то я считаю, что обстоятельства, связанные с его квалификацией, его действия как хранение, запрещенных к обороту, Следствие являются не основным, поэтому в этой части я уже прошу оправдываться. Спасибо. Уважаемый суд, трудно после такого выступления моей коллеги что-то добавить, но я попытаюсь. Прежде всего хотел бы обратить внимание суда на то, а, значит откуда появились у нас а, доказательства и изъятые а, по адресу корсаратов улица производственная дом 3а а, значит а, хочу отметить что Оперативно-розыскная деятельность тесно связана с уголовно-процессуальной деятельностью органов расследования. Однако оперативные мероприятия не могут подменять следственные действия, которые проводятся в целях обнаружения и закрепления доказательств. В частности, обследование живых помещений не должно подменять осмотр и обыск. В пункте 8 части 1 статьи 6 закона оперативно-розыскной деятельности предусматривает проведение оперативными подразделениями оперативно-розыскных органов оперативно разыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест и транспортных средств, заключающегося в непосредственном или опосредованном с использованием технических средств, непроцессуальном осмотре и изучении указанных объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления похищенного имущества, разыскиваемых лиц, а также получения иной информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Инструкция о порядке проведения сотрудниками внутренних дел гласного номер мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств утверждена приказом ВД РФ от 30 марта 2010 года номер 249 зарегистрированную в Минюсер РФ 29 июня 2010 года номер 17645 в пункте первом инструкции указано что действие настоящей инструкции не распространяется на обследование жилых помещений. Той же самой позиции придерживается <coughs> Верховный суд Российской Федерации. А, и, имеются претенденты, когда ко судебные коллеги по уголовным делам Верховного суда отменяла приговор, вот, в частности от Свердловского <coughs> а, областного суда. Значит, и прекратила уголовные дела за отсутствием деяний состава преступления. В рассматриваем нами уголовном деле следует, что сотрудниками ФСБ по Сарадской области в соответствии с федеральным законом об оперативно розыскной деятельности провели обследование жилых помещений. По адресу город Сарат, улица Производственная, дом 3А, квартира 42. Данное ОРМ проводилось с участием понятых составлений процессуальных документов. По его результатам в ходе было обнаружено изъято тротиловую шашка и бутылки с зажигательной смесью. Согласие на проникновение в жилище от указанных лиц, в помещении находились собственник Кулев и Рыжов. Согласие от Кулева и от Рыжова на проникновение указанных лиц, на проникновение в жилище получено не было. Между тем, по смыслу статьи 2 пункта 8 часть 1 статьи 6 закона об УРД в взаимосвязи со статьей 9 этого закона, Обследование жилища осуществляется негласно и не может быть направлено на обнаружение и изъятие доказательств по уголовному делу. Получается, что фактически в жилом помещении, где находились Кулев и Рыжов, был проведен обыск до возбуждения уголовного дела с нарушением требований, установленных статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полученные в результате этих оперативно-розыскных мероприятий доказательства вот в практике Верховного суда это определение от 9.01.2013 года номер 45.012.77 Верховный суд признал, признает такие доказательства недопустимыми. Таким образом, Верховный суд Российской Федерации признал, что фактическая подмена уголовно-процессуальной формы оперативно-розыскной деятельностью недопустима. Нельзя проводить следственные действия под видом оперативно разыскного обследования жилища. Сведения необходимо получать именно из уголовно-процессуальных источников. Поэтому нельзя признавать таковыми данные, полученные в результате ОРМ оперативно-розыскного мероприятие, обследование жилища. Сами по себе материалы оперативно-розыскной деятельности не являются источником доказательства. Они выступают лишь материальными носителями информации об обстоятельствах преступления и лицах его совершивших. Содержащиеся в материалах оперативно-розыскной деятельности сведения, имеющие значение для дела, нужно закреплять и приобщать к делу в установленном уголовно-процессуальным кодексом порядке. А, поэтому я ходатайствую о признании с применением статьи 75 уголовно-процессуального кодекса РФ а, признать недопустимым доказательством протокол осмотра. А, Протокол осмотра зданий и сооружений участков местности автотранспорта от 2 ноября 2017 года по адресу город Сарац, улица Производственная, дом 3А, квартира 42. Кроме того, хочу остановиться на том, что наш подзащитный Сергей Рыжов последовательно занимал по делу одну и ту же позицию. Он говорил, что обнаруженные в квартире Кулева предметы, а именно бутылки с сжигательной смесью и тротиловая шашка, были ему подброшены. Согласно требованиям уголовного закона, уголовного закона Должна быть обеспечена реализация обвиняемым подозреваемым права на защиту. Версия защиты, которая была выдвинута обвиняемым, обязательно должна быть проверена в ходе следствия. Мы же имеем по делу, что у нас, значит, нами заявлял с на предварительном след... следствии о том, чтобы были допрошены сотрудники спецназа ФСБ, производившие штурм, как мы видели реально на видео, этой квартиры, для того, чтобы было установлено, действительно ли подбрасывались указанные предметы в квартиру Кулева или нет. Но следствие игнорировала эти требования закона и просто даже здравого смысла. Они не опросили ни одного сотрудника спецназа. Имеются там показания Коломячука, оперативного сотрудника, но у него не выяснялись эти обстоятельства. Вот в его показаниях излагается ход проведения этого розыскного мероприятия, но непосредственно о том, кто, заносил ли кто эти сумки, а, значит, могли ли быть эти предметы подброшены? Если могли, то кем это могло сделано, а, каким образом передвигались участники а, значит, этого оперативно-разыскного мероприятия? Кто участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях? Известно ли ему что-нибудь о том, что. Могли быть подброшены эти предметы Ни у кого ничего не выяснялось На месте присутствовало, как мы видели на видео Огромное количество сотрудников полиции Оперативных сотрудников и сотрудников спецназов ФСБ Но, несмотря на это, следствие полностью игнорировало эту версию Не обеспечило Сергею Рожову его право на защиту никак не провело эту версию. Считаю, что при таких обстоятельствах суд не может выносить обвинительный приговор, тогда когда единственная и все время поддерживаемая версия защиты не была проверена. Поэтому... Кроме того, продемонстрировано суду видео, на котором видно, как на 28 секунде сотрудник спецназа кладет в сумку э, пистолет. Кстати, э, согласен со своей коллегой о том, что э, обнаружение на, на предмете, который э, похож на пистолет, поскольку, согласно баллистической экспертизе, он неисправен, стрелять не может. И не является огнестрельным оружием. Но э, нельзя приходить к выводу о том, что если на пистолете есть биологические следы Рыжова, то э, и остальное изъятое в ходе э, осмотра мест про, это, жилого помещения также принадлежит рыжова. Это не более как предположение. Суд не может выносить... Э, свои выводы основываясь на предположениях кроме этого оброшу, хочу обратить внимание суда что до да, были допрошены многочисленные свидетели оглашались показания свидетелей но ни один из них не подтвердил самого главного факта никто из них не предоставил хоть какой-нибудь информации о том что знает что рыжов реально собирался совершать террористический акт и из всех показаний там, многочисленных сторонников рыжов которые там допрашивались и оглашались видно что да действительно рыжов являясь занимая активную гражданскую позицию неравнодушен к судьбе общества и страны предпринимал меры к тому, чтобы Значит, организовать протестные акции. Может быть, и 5, 11 17, даже не может быть, а наверняка он нам объяснял, значит, что действительно он собирался с своими сторонниками участвовать в протестных акциях. И причем, прошу обратить внимание сюда, то, что действовали они совершенно открыто. А, был а, опубликован, а, то есть они публиковали свои, значит, заявления в интернете, на YouTube-канале. Они открыто и свободно арендовали помещения Они ходили на прогулки, ни от кого не прятались, никакой никаких... Мер по конспирации своей деятельности не предпринимали. Но террористические организации таким образом себя не ведут. Никакой и не, и никаких доказательств того, что Рыжову принимались конспиративные какие-либо меры, страна обвинения нам предоставить не смогла. И кроме того... полное несоответствие того объема вменяемых рыжов действий это значит она обвиняется в том, что планировал путем взрыва поджога и захватить здание значит, областной администрации на театральной площади Саранеро, значит, комплекс правитель правительственных зданий, почта, избирательная комиссия. И, извините, и все это один, и значит, с одной тротиловой шашкой и, значит, пятью бутылками зажигательной смесью. Ну, тут до достаточно здравого смысла, чтобы прийти к выводу о том, что это просто-напросто невозможно. Тем более даже <coughs> допрошенный взрывотехник э, Кремзуков, который был допрошен, э, э, мной допрашивался в ходе судебного э, заседания. Он нам пояснял, что эффект от этой 200-граммовой тротиловой шашки, если, дословно говоря, если она будет взорвана от человека там примерно на расстоянии метра, то последует оглушение. Но вопрос, какие могут быть? Но кроме этого, он нам пояснял, что эту тротиловую шашку без запального устройства, которое не было не изъято, не ни обнаружено, никаких следов там, и что Рыжов пытался это запальное устройство найти, или как-то сконструировать, или э, никаких доказательств предоставлено не было, а э, взорвать... Тратиловую шашку без запального устройства практически не, просто невозможно. Потому что он нам говорил, что даже если ее бросить в огонь, она не загорится, а просто расплавится. Он говорил, что необходимо создание вот специальных, возможно, в специальных камерах, при создании специальных условий температуры и давления, то может эта взрывчатка сработать. Но доказательство того, что Каким-либо образом Рыжов мог инициировать взрыв этой тротиловой шашки предоставлено не был. Поэтому я считаю, что в этих условиях Рыжов должен быть оправдан в совершении преступлений, как преступлений которые ему инкриминируются. Тем более, такое преступление, как терроризм, оно должно у человека создавать какую-либо ненависть к окружающим, желание дестабилизировать органы государственной власти, причинить окружающим вред. Действия Жирожова, наоборот, были направлены на то, чтобы... Привлечь как можно больше сторонников. Да, может быть, он какими-то идеалистическими, романтическими там соображениями руководствовался, но он старался, как он видел, сделать что-то хорошее для людей. И тем самым, значит, причинение вреда какому-нибудь здоровью тем более теракт, который мог повлечь а, взрывы среди мирного населения, соответственно, полностью не совпадает с целями и задачами, которые он ставил перед собой, а, руководствуясь вот, с, с, своими альтуристическими мотивами. Поэтому я считаю, что а, прошу суд... Рыжова Сергея Евгеньевича в совершении преступлений, которые ему инкриминируются, оправдать а, и уголовное дело прекратить в связи с отсутствием а, состава преступления. А, Вещь доки вернусь, а это жесткие диски, ноутбук и деньги, 17 тысяч вернусь по принадлежности. У меня все. Я, к сожалению, не владею столь хорошо, как мои адвокаты юридической стороной делают, поэтому я в основном буду говорить о тех ну, несогласованностях, которые я заметил при предоставлении доказательств стороной обвинения. Ну и первое, о чем бы я хотел сказать, это сами обстоятельства и факт моего задержания. При озвучивании материалов в много раз говорилось о том, что якобы я планирую какие-либо действия террористической направленности именно на конкретные числа 4-5 ноября. То есть это было не, не, не просто что-то абстрактное, что может быть тогда, может быть через месяц, а назывались именно эти числа. Я был задержан 1 ноября 2017 года. То есть фактически ну, за 3 суток до начала, предполагаю, действий, которые мне рекомендуются. Задержан я был, как я уже говорил и хороший, был установлен на квартире своего приятеля Кулева где я до этого несколько дней находился, практически будучи отрезанным от внешнего мира, это не мои слова, это выводы следствия, которые присутствуют в единственном заключении, что я свел к минимуму свои контакты, не выходил из квартиры, за которой была установлена слежка с самого начала, так выяснилось с начала моего пребывания там практически было отрезано от какого-то информационного восприятия тех событий, которые происходят во внешнем мире, и практически ни с кем не общался, по ним, собственно, хозяин-процеркулел. Когда я был задержан, как уже отметили мои адвокаты, все, что было изъято ну, интересующего следствия, это несколько бутылок с зажигательной смесью и тратил шашки без запала, без дополнительных каких-то ну, грубо говоря, начинки, без попыток создания космодельных взрывных устройств и так далее. А, при этом у меня просто ну, как возникает вопрос. Каким образом, а, по версии страны обвинения, я за оставшиеся трое суток а, с, ну, собирался, должен был практически с нуля подготовить и осуществить а, очень серьезнейшие, опять, сложнейшие а, мероприятия а, террористической направленности, сразу несколько из них, при том, что каждый каждый из которых требует затрат сил, специальной подготовки, которой у меня нет, наличие большого количества сообщников, материальные ресурсы и так далее. Все время, практически круглые сутки, особенно уже последние дни, там недели перед моим задержанием, это как бы никто не скрывал, ну, не скрывал впоследствии. Все каналы связи, которые, которыми я мог бы пользоваться, они полностью э, были подрядами прослушки, прочтения и так далее. Многое из этого вошло впоследствии в обвинительном То есть, э, при том, что, грубо говоря, до даты, в которой я собирался, чтобы совершить осталось три дня, у меня нет ничего ни одного подельника, ни практически ничего из того, что я мог бы использовать для совершения подобных действий. И при этом, ну по крайней мере, сторон обвинений не было представлено, ни, ни одной серьезной попытки по тем каналам, которые контролировались правоохранительными органами, как-то выйти, ну, все серьезные попытки выйти на каких-то людей, достать какие-либо предметы, прикурсоры при для изготовления допустим, возродное устройств и так далее. То есть теоретически даже каким образом я мог за считанные дни один, а, и находясь в чужой квартире, в ответной снежным от миром, осуществить подготовку и затем успешное совершение а, подобных действий, а, ну, лично мне непонятно. А, при этом а стороны обвинение утверждает, что я, как уже отмечали мои адвокаты, один. Собирался, ну, и, видимо, попав сразу во много места одновременно, совершить ряд терактов в административных зданиях, взять штурмом на объект связи для того, чтобы обесточить его и оставить целый город без связи, перекрыть ряд важнейших трасс и выездов из джорных и совершать несколько суток, как минимум, Сообщение о важных минированных различных зданий. При этом, как я уже сказал, ни одного сообщника, ну, кого-либо из тех, кого можно было так назвать, у меня на тот момент не было и не предполагалось. Я продолжал находиться в квартире Покулева, где я вообще спал на тот момент, когда пришли сотрудники ФСБ, и никакой Подготовки к серьезнейшим мероприятиям, которые им криминируют, как бы не было в помине, и след, ни, ни страны обвинения никак не, ну, не показали, что это не так, что якобы с моей стороны были какие-то строительные действия. По поводу самих ну, тех фактов, которые оперировала страна обвинения, якобы как доказательства моей частности и подготовки к этим действиям. Честно говоря, все, что я слышал, я не смог ни одного из названных фактов как-то связать его с, действительно с, с конкретным приготовлением, конкретным, как я уже сказал, сложнейшим мероприятием преступным. Потому что я приведу конкретный пример практически все, что было названо стороной обвинения. Любые мои действия, связанные с моей общественно-политической деятельностью. Ну, с другой стороны, трактуется сторона обвинения именно как э, попытки э, найти сторонников для того, чтобы привлечь их к преступной деятельности. При этом, как я уже сказал, все э, каналы связи, которыми я пользовался э, на 100%, э, послушались и читались. И если бы такие попытки с моей стороны были, разумеется, они были бы подставанием следствием. Э, тогда у меня возникает вопрос, почему же, например... Э, не к одному из моих сторонников или из тех, кто приходил на наше мероприятие, а приходили к нам, как я уже сам говорил, очень разные люди, в том числе достаточно агрессивные, радикально настроенные. Почему же, если я так активно искал вот именно таких людей для своих преступных деяний, ни с кем из них, я по своей инициативе ни разу не начинал подобный разговор. Я уже говорил, отвечая на вопросы страны обвинения суда в прошлый раз. И это видно из объединительного исключения, э -э, наглядно видно, что даже когда какие-то подобные разговоры и велись, э -э, я их никаким образом не поддерживал, я их мог не пресекать, я мог как-то их, э -э, ну, говорить, скажем так, с людьми на, на той волне, на которой они хотели со мной говорить, но ни разу я не инициировал сам подобные разговоры, тем более связанные с тем, чтобы э -э, помочь мне осуществить какие-либо преступные замыслы более террористической направленности. И при этом э, несколько подобных людей и разговор с ними о обвинения были представлены. То есть подобные разговоры начинались по инициативе этих людей. Почему же я э, за это время ни разу никого из них не попытался привлечь для осуществления своих э, замыслов, если как то считает следствие и обвинения. Я только и делал все, проводил все свои мероприятия, участвовал во всех акциях только лишь для того, чтобы найти сообщников для своих преступных замыслов. То есть здесь абсолютно нелогично, на мой взгляд, видеться. Также по поводу показаний ряда свидетелей. Несколько свидетелей, но как минимум три из запрошенных свидетелей, показали в суде, что те показания, которые были им зачитаны, ну, зачитаны как данное ими. Кого им не являются. В частности, свидетель Синютин, находя, ну, находясь на связи и давая показания в суде, заявил о том, что то, что было прочитано государственным обвинителем, как якобы данные им показания на этапе следствия, таковыми не является, что, что ничего подобного он не говорил и не писал, что фактически это было написано за него. Но я хотел бы напомнить и обратить внимание суда на то, что практически все показания, свидетелей, которые мы читали, они очень похожи прямо иногда вплоть дословно. Одни и те же обороты речи, одни и те же перечисления фамилий, всегда точное перечисление всех участников тех или иных, допустим, собраний в офисе партии людей. О том, что иногда некоторые из этих людей пришли второй или третий раз, не все даже друг друга знали, у нас это была нормальная ситуация, потому что много людей. Кто-то приходил, кто-то уходил. И вдруг большое количество людей не только дают практически одинаковые показания, но и дословно по именам и фамилиям называют сами якобы всех присутствующих в каждом собрании, в которых им, им были представлены. Также свидетели голобурга. Прямую сказал, давая показания, что те показания, которые были им подписаны, были даны не им, а фактически давались под диктовку следователя. То есть следователь диктовал свидетелям, что именно говорить, какие именно показания и затем они подписывали это якобы свои собственные. День следствия, я считаю, абсолютно неприемлемым и незаконным. И полученные таким образом показания не могут подниматься во внимание, тем более, когда свидетельные судьи от них отказываются. Учитывая, что, как я уже сказал, показания были даны практически одинаково, вполне логично сделать вывод, что все они были получены таким же образом также ряд свидетелей заявили о том, что на суде также здесь, что те видеозаписи, которые им предъявляли, якобы для просмотра, далеко не все из них были не просмотрены, то есть они давали показания о присутствии тех или иных людей, о том, кто что говорил, находясь опять же на тех же например, даже не посмотрев видеозаписи. В частности был даже такое эпизод, когда э, перепутали одного человека вместо другого. То есть вилетий Екифанс э, показал в суде, что э, ему предъявляли видеозапись, на которого он сам отсутствует, его перепутали с другим человеком безбородовым э, Андреем, который как свидетельство по этому уголовному делу не проходил, но он также присутствовал иногда на наших мероприятиях. А мне этот человек знаком. Вот. Э, то есть, э, всеми этим примером я хочу показать, что те свидетельские показания, которые были получены на этапе следствия, они э, не имеют ничего общего с правдой. То есть, практически, э, они были написаны следователем, э, одинаковые практически для всех, и затем подписаны э, теми свидетелями, которые были приглашены для дачи показаний. Также а, свидетель Коробов, а, который активно заявлял на суде, что якобы действительно я а, готовил ну, готов какое-либо преступление, возможно, даже террористической направленности, а при этом конкретику никакую от него мы не услышали, он не пояснил, что именно. Но когда ему был задан вопрос о том, слышал ли он хоть раз от меня на собраниях, на прогулках или где-то еще, о том, чтобы я говорил о каких-то конкретных планах, о том, что я собираюсь значит, осуществить какие-либо преступные замыслы, он ответил, что подобных вещей он от меня не слышал. То есть в словах данного свидетеля явной портфоречью он заявил о том, что никакие преступные замыслы от меня им не были услышаны, а при этом, я, по его мнению, я готовил некие преступления террористической направленности. Непонятно. Поэтому я считаю, что к Казани данных свидетельств нужно относиться более чем критически. Также было много выводов следствия, поддержанных стороной обвинений, о том, что якобы те или иные факты свидетельствуют о том, что я планировал преступления террористической направленности и подыскил для этого сообщников. Но подобные выводы, мягко говоря, вызывают удивление дальше. Например, телефонный разговор, который был в том числе и сегодня упомян между Пекшем и Барамовым, то есть двумя, не между мной и кем-то еще, а между двумя людьми, к которым я на тот момент не имел какого-либо отношения, ну, к, к теме разговора. Легко убедиться, и в обвинительном заключении также это имеется, что речь шла о возможной покупке пекшего у Вайрамова пистолета, то есть незапрещенного э, вида оружия, во-первых. Во-вторых, э, я знаю э, явление Пекшего не один год, я знаю, что он интересуется с, со спортивной точки зрения э, такого вида оружия в частности для участия в спортивных играх типа страйкбол и подобных. И в любом случае возникает вопрос, каким образом следователь сделал вывод из данного разговора о том, что якобы я, используя своих сторонников, подыскивал орудие преступления, ну, видимо, речь идет о данном случае не стрельным оружием, в самом разговоре, как я уже сказал, еще раз подчеркиваю, речь была не о гнестрельном оружии, ну, не о запрещенном виде оружия, во-первых. А во-вторых, моя фамилия там даже не звучала, был разговор двух людей, знакомых мне, но в данном случае этот разговор никак не относился к какой-либо политической составляющей, а просто относился к личный характер. И подобных выводов очень много. Еще также могу привести пример, что… Был такой документ, который был размещен в одном из чатов, в одном из чатов, которыми я пользуюсь, как решение некого Центрального революционного комитета, в котором действительно содержались достаточно радикальные призывы, но когда прокурор еще зачитывал этот документ, не выровнянный из контекста, а целиком как шел разговор в данном чате. Мой адвокат еще специально обратил внимание суда на то, с каким сарказмом было обсуждение содержания данного документа. То есть он был выложен и обсужден, и это явно следует из данных материалов, не с целью каких-то серьезных призывов и инструкций к действию, а наоборот как, попросту ну, говоря, как некая глупость о том, что вот кто-то сочинил вот такой документ. И он всеми участниками чат, в том числе мной, был откровенно осмеян. И не с этой цели... Также упоминался дневник в электронной виде, который я вел для того, чтобы, опять же, искать сообщников для своих противоправных действий. Речь идет всего лишь о файле, где мы вели, если так можно сказать, финансовую сторону деятельности нашего объединения, но это может быть громко сказано, в принципе, некоторые свидетели на эту тему были опрошены и давали показания о том, что мы своими силами собирали средства на такие цели, как оплата офиса, и коммунальных услуг и интернета, а также на изготовление листовок при подготовке к нашим публичным мероприятиям, ну и подобные мелкие расходы. И для того, чтобы в том числе вновь приходящим э, к нам людям о том, что если мы собираем э, на что-то денежные средства и вынуждены просить об этом, то мы готовы отчитаться за каждую копейку, что мы действительно тратим на те цели, которые декларируем. Мы намеренно ввели вот эту свою работу в бухгалтерию, и действительно у меня была копия этого файла, а также там содержал моих друзей, соратников, которые, к примеру, на нашем мероприятии со распределением ролей функций на публичных мероприятиях. То есть, как, например, опрошенный сегодня Алексей Муслов заявлял о том, что он отвечал за безопасность при проведении публичного мероприятия, потому что мы всегда считали данный фонтус очень важным и всегда думали о безопасности всех приходящих к нам мероприятий-участников. Вот. Также были ряд других э, функций, которые необходимо было выполнять. И данный список тоже э, хранился в этом документе. Э, почему э, следствие сделал вывод о том, что э, находящихся там людей я рассматриваю как потенциально для преступных действий, мне также непонятно. Ну, как я уже сказал, практически любые упоминания каких-либо моих действий, либо любая форма агитации в любом направлении ну, портует со стороны обвинений, как именно попытка найти сообщение для нейрористической деятельности. Также по поводу хотел вернуться к дню своего отказания. Как я уже говорил, при на в прошлый раз, после того, как меня уже сдержали и подняли, когда я уже стоял в наручниках, но ну, уже стоял именно, а не лежал, то я видел гораздо меньшее количество людей, чем тот момент, когда захват захвата провалась И это вызвало определенные вопросы, в том числе страны обвинения и но при обыске в квартире присутствуют два книга, которые также были обращены в суде. Это свидетели русских и свидетели мельников. Один из них на вопрос о том, какое количество людей присутствовало именно во время обыска. вообще сказал, что было два сотрудника. А свидетель Мельников сказал, дословно, что будет хоть семь сотрудников. Ну понятно, что здесь есть определенный разбор и Понятно тоже, что не только для меня, но и возможно и для понятых, это ситуация не самая ординарная, что-то они могли там пропустить, что-то не увидеть, Но сам примерный порядок, то есть то количество людей, которые они увидели, пусть даже 5 7 но, допустим, не 15 человек, говорит о том, что все-таки момент обыска количество людей было гораздо меньше. И э, вот эта цифра, допустим, даже 5-7, вполне укладывается ту версию озвученную мной о том, что оставались в -то, люди, которые не имели отношения к спецназу ФСБ, который непосредственно проводил процесс, не меня и Кулева, а именно имели отношение к следственным органам. Поэтому сторона э, версия, которая была озвучена мной и моим адвокатом, о том, что э, видеозаписи человека в маске, то есть, явно имеющий отношение ФСБ, государственной просьбой, поддерживая сумку, она все-таки имеет место быть, и это явно произошло еще до начала обыска, а не после, не для какой-то символической фото или видеосъемки. Также э, несколько раз упоминалось, э, в том числе, э, показания некоторых свидетелей, но я уже говорил о степени доверия к, к, к этим показаниям, о том, что якобы я формировал и возглавлял чуть, -чуть не готовил определенные боевые группы, которые якобы должны были собственно, боя, участвовать, либо помогать мне, либо действовать автономно и э, собственно осуществлять те преступные замысла, которые якобы я собирался осуществить. Но, опять же, несмотря на упоминание несколько раз этих нереческих групп в показаниях либо в первых ни разу не было представлено самообвинение конкретных не только личностей, которые могли бы участвовать состоять из боевых но это каких-либо переговоров с моей стороны, будь то личные встречи, которые у меня полностью контролировать будь то при помощи информации, где, где я действительно собирал какие-то соответствующие специфические кадры, ставил на конкретные задачи и настраивал на выполнение каких-либо преступных замыслов. Было также сказано, что я, я как бы проявлял интерес к э, людям, имеющим определенную специальную военную подготовку, полученную ну, хотя бы во время службы вооруженных сил. Э, но опять же возникает вопрос, если я так старался найти сообщников среди всех кого как можно, и о -о очень был рад найти людей со специальной подготовкой, почему тогда несколько человек числе, озвученные, заключении озвучения, профессиональных знаниях, которых и умениях я знал, почему же тогда с ними я не вел разговоры, опять же, направленные на конкретную реализацию преступных замыслов, на то, чтобы использовать их для совершения аргустических актов и подобных действий. Ну, все это, все сказанное мной говорит о том, что практически все... Факты, представленные страны обвинений, как доказательство якобы как моей политической деятельности и планов по ее осуществлению таковыми не являются. Они откровенно, грубо ну, говоря, притянуты за уши и совершенно не говорят о тех, совершенно приводят к тем выводам, которые поставили страна обвинений. Как уже сказали мои адвокаты, вся моя деятельность, в принципе, сводилась общественно-политической деятельности, проведения э, массовых публичных мероприятий. И да, какие-то из них были достаточно э, резкого характера в плане отношений к действующей власти. Я их не скрывал и не скрываю, но э, там точно не шла речь о каких-либо террористических действиях. И когда же явных доказательств к феномалу, действительно, доказательств к не было. Поэтому я присоединяюсь к каждой из своих адвокатов о том, чтобы открыть уголовное дело по статье 95-22-1 и признать меня невиновным по данным статьям. И в конце я также хотел бы сказать о том, что, как значит, обвинительное заключение, которое, в общем-то, озвучено сегодня государственным обвинителем, у меня нет каких-либо отягчающих обстоятельств. То есть ни одного из них не было вывода. Может быть, нет и смягчающих, но нет и тягчающих. Но при этом то наказание, которое было запрошено в правом обвинения, оно практически соответствует максимуму по каждой из статей, которую не обвиняют. И плюс частичное сложение той формы, которая был предложен с обвинения, также представляет собой практически максимум возможности. что, на мой взгляд, является несразмерным, с учетом того, что я, крайне несудимым, несудимый, хотя уже сказал, от встречающих обстоятельств не выгодно. То, что э, я обвиняюсь в особо а, ну, тяжкой статье, э, не завершенной э, и террористической направленности, это не является само по себе дополнительно встречающим обстоятельством. Э, каждая статья сама по себе имеет определенный диапазон э, возможных наказаний и она должна зачет с учетом всех э, факторов, предвиденных закон. Спасибо. что Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Я хотел бы сказать, было озвучено либо мной, либо моим адвокатом сегодня. Я просто ну, своего рода опощение хотел бы сделать, наверное. Ну, я еще раз хотел бы остановиться на том моменте, что э, выступления, нет, ну, которые меня обменяют, должны были появиться и состояться через буквально через считанные дни после того, как я был задержан. И при этом э, никаких э, реальных действий по приготовлению к ним выявлено, не было. Э, практически все опрошенные свидетели, как ранее, так вот. И сегодня э, один из свидетелей э, при просьбе охарактеризовать меня как человека, помимо всего прочего, э, говорили о том, что я ну, достаточно человек рассудительный и уравновешенный. И я думаю, что это может говорить о том, что если я берусь за какое-то важное дело, то вряд ли я буду действовать импульсивно. Я стараюсь э, все-таки продумать и перейти до конца, то есть э, подойти к каждому делу ну, комплексно. комплексно сказать. Э, тоже уж в чем меня обвиняют. Уставлять меня в таком свете, как будто бы я э, решил за один-два дня каким-то серьезным образом, не имея, как я сказал, ничего и никого, э, каким-то образом осуществить подготовку и затем проведение очень серьезных преступных мероприятий, э, для проведения которых необходимо, как я уже говорил, спецподготовка, которой у меня нету. Кстати, я проходил службу вооруженных силах, я серьезно никогда серьезно, не занимался спортом, у меня тем более нет спецподготовки в плане взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее. И при этом я должен был за да, 2-3 дня изучить детально все эти сферы. найти Подельников, потому что я так думаю, что невозможно одному осуществить все то, в чем меня обвиняют. И, соответственно, успешно это провести. Ну, помимо всего уже сказанного, я думаю, что это никак не стытуется с этой характеристикой характера, которые были даны практически всеми, как я уже сказал, свидетелями. Также хотел бы обратить внимание, что у меня в течение судебного следствия, во время допросов часто э, подчеркнулось задавались вопросы о том, какие я имею политические взгляды, как я, допустим, отношусь к действующей власти э, ну и так далее. То есть, э, э, да, меня не, не раз ставил вопрос, что я подразумеваю таким словом, как революция, Майдан, который я иногда наш уголок, то есть все эти вопросы, Намереки говорили о том, что э, меня обвиняют э, в каких-то силовых действиях, направленных против, допустим, действующей власти. Но я хотел подчеркнуть, что те конкретные статьи, которые предъявлены мне и то, в меня обвиняют, они не связаны, допустим, с подготовкой ну, массовых беспорядков или деятельности, они э, связаны именно с террористической деятельностью. И то, что, допустим, я плохо относился к действующей власти или там плохо э, отзывался или, или там э, даже говорил где-то в магнитце о необходимости это не говорит о том что я собирался совершать какие-либо террористические действия то есть здесь э, по нему все прочее нет даже никакой логики, то есть э, логика тех действий которые я совершал она как была отмечена адвокатами она лежала совсем в другой плоскости. То есть э, она была связана с, с достаточно большой открытостью. Э, я сознательно шел на этот определенный риск, когда мы приглашали для участия в своих мероприятиях, в тех же прогулках, в принципе, всех желающих, ни от кого не закрывались, э, максимально старались освещать их, рекламировать. Э, при этом понимая, что прийти, в общем-то, могут нам что угодно, но, с другой стороны, мы надеялись найти общий язык со всеми, кто готов будет э, находиться с нами. Э, Какой-либо закрытости, э, каких-то тайных собраний, э, каких-то э, специализированных, может быть, обучающих методик у нас ни разу не было прослежено. Э, страна обвинения подобных представлены не были, потому что которые отсутствовали. И просто хотел сказать, что если бы, допустим, меня обвиняли в нескольких породных статьях, возможно, в этом какой то смысл был бы, и мне было бы гораздо сложнее доказать, что я, ну, совсем никак не связан с подобной деятельностью. Но если говорить именно о террористической деятельности, о а приготовлении террористическим, то это не так описывается к тому той деятельности, которой я занимался. И даже с той точки зрения, что я прекрасно понимаю, что подобные методы способны вызвать только ненависть у людей, если страдают какие-то непричастные люди, например. И это никак не стыковалось с тем, с моей целью. Наоборот, привлечь как можно больше людей. Точно так же, как изначально, я, в средства все следствия мне я в частности собирался устроить практически 4 5 ноября на главной площади нашего города, на театральной площади, при том, что я, еще находясь на свободе, активно призывал выйти на протестные акции, которые, возможно, могли бы пройти в эти дни именно на этой площади. То есть, по сути, получается так, что я по версии следствия ну, на понятно собирался забрать своих собственных соратников или так да, далее, или, или с помощью его убить, или ранить, и так да, далее. Поэтому сам, сам факт именно террористической деятельности, как я уже сказал, никак не вписывается в логику моих действий, действий моих соратников. И ни одного серьезного доказательства обратного возможно, не было. Поэтому в принципе, наверное, мне больше нечего сказать, и опять же, обращаю внимание сюда на все уж перечисленные факты, разлученные следы но надо, как минимум, и понять правильное решение планируется завтра а мы хотели бы заявление отдать на получение протокола. Уголовного сделал? Все да? равно украдышь. Уголовую взял наши жопы. тут же украдываем. Да. Ага. Ну Спасибо. правильно. Не стесняйся, Серег. Сейчас молодец, все хорошо молодец. сказал. Все? все хорошо сказал. Да. Серега? Да. Молодец, да. Что скажешь? Красный диплом физик, мне после тебя говорить было нечего. Да ладно, все сказал. Ну, а я записываю записывал. Да. Если вы бы да. Полтора часа записи.